Привет, друзья! С вами Давид Рязаев. Я председатель Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Сегодня я открою небольшую завесу нашей внутренней работы. Расскажу вам о части команды НАП. Вообще в команде NAP около 400 представителей по всей России. Это действующие аукционные брокеры, которые ежедневно мониторят рынок торгов, делают подборки самых выгодных ликвидных объектов на рынке долгового имущества. В том числе под конкретные запросы инвесторов, подают заявки, выигрывают торги, выкупают лоты, получают свои комиссионные и прибыль с проведенных сделок. Структура НААП большая, у нас более 50 сотрудников в головном офисе и в наших региональных офисах. Есть учебный центр, инвестиционный фонд и отдел выкупа имущества. Про каждый из них можно говорить долго, я люблю и горжусь своей командой. Сегодня расскажу, чем занимается НААП в отделе выкупа. Итак. Ищет, анализирует для вас перспективные лоты, выбирает и выкупает подходящее вам имущество с выгодой от 30 до 90% от рыночной стоимости, гарантирует прозрачность и юридическую чистоту сделки, экономит более 30% вашего бюджета, сопровождает вас на каждом этапе сделки. Эти этапы не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Поиск подходящего имущества, знакомство э, с имуществом и анализ документов, оформление ЦП для участия в торгах. Э, не забываем о нюансах в работе с каждым ТП. Сбор документов, подготовка заявки на участие в торгах, оплата, задатка, э, вовремя и, наверное, реквизиты. Подача заявки с соблюдением всех тонкостей законодательства, участие и... И победы в торгах и естественно заключение договора купли продажи и оформление объекта в собственность пока секунды и минуты складываются в часы вы можете освободить это время на отдых и время с семьей а команда профессионалов сделает за вас огромный пласт работы по итогу вы практически не заметите как получите желаемое это может быть Коммерческая недвижимость, которую вы будете сдавать в аренду. Или выкупленное имущество для собственных нужд по цене гораздо ниже рыночной цены. Это могут быть автомобили, недвижимость, земельный участок, спецтехники. Перепродажа выкупленного имущества с прибылью для вас. Еще на этапе проработки и анализа лота вы будете знать, как использовать. Пользовать выкупленное имущество и понимать, какую прибыль оно вам принесет. Компании НАП 4 года. А что такое 4 года для бизнеса? За это время уже становится ясно, быть большому хорошему делу или лучше поискать другие способы заработка. Команда НАП за 4 года крепко встала на ноги и у нас собрался костяк профессионалов, которые четко знают свое дело и следуют выбранному направлению развития. За 4 года команда выкупила имущество более чем на 35 миллиардов рублей, а инвесторы НАП заработали более 200 миллионов рублей чистой прибыли. Как видите, цифры говорят сами за себя, и это мы только начинаем. Помимо поиска лотов под заказчика, команда специалистов НАП мониторит рынок торгов и нам всегда есть, что вам предложить. База ликвидных объектов всегда пополняется и обновляется. Данные в ней актуальны. Например, недавно под инвестора было выкуплено здание магазина с правом аренды земли под ним. Рыночная стоимость около 70 миллионов рублей. Мы выкупили с выгодой в 33% за 46 миллионов рублей. Также был земельный участок в Московия. Мы его купили за 3,2 миллиона рублей, а его рыночная стоимость 17,5 миллионов рублей. Оборудование для пищевого производства с рыночной стоимостью в 3,2 миллиона рублей мы купили за 221 тысячу рублей, это 90% выгоды. Если вы готовы довериться нашей команде, оставляйте заявку и с вами свяжется специалист отдела выкупа. НАП лучшая команда и если вы нацелены на победу, сотрудничьте с лучшими. Спасибо за внимание. На связи был Давид Рязаев.